Итак, разложение вектора по осям, но ну, чаще всего берутся несколько осей, или Давайте по-другому назовем составляющая вектора. Определение составляющей вектора. Составляющая вектора по оси. Что же нам дано в этом случае? Нам дано вектор, который нам нужно разложить по осям. Ну и, соответственно, оси. Ох, Оу, Оз, ну или Ом. Давайте произвольно возьмем, чтобы понимать, что это касается любой оси. И осям значит, нам нужно найти составляющую вектора А по этой оси М. Обозначается так вектор А и внизу ось М. То есть вот этот вектор нам надо найти. Значит вот у нас вектор А. Вот у нас ось М. ОМ. Нам вообще-то не важно, где ее начало находится. И нам важно, где ее положительное направление. Ну, и, в общем-то, и это -то не особо важно для составляющей. Итак, как находится составляющая вектора Как найти вот этот вектор? Очень просто. Первая операция из начальной и конечной точки вектора, заданного вектора А, опускаете перпендикуляры на ось М. То есть опускаете первый перпендикуляр. Из конечной точки опускаете второй перпендикуляр до пересечения с осью М. Вот вы получили пересечение. Вот это точка А. Это точка Б, первая и последняя. Соответственно, здесь получили точку АМ и БМ. Следы точек А и Б на оси. Вы соединяете эти точки в том же порядке. То есть начальная точка этого вектора и конечная точка этого вектора соотносится с начальной и конечной точкой заданного разлагаемого вектора. И вот этот вектор АМБМ, то есть вектор АМБМ и является искомым что? Разложением вектора на ось М. То есть составляющей вектора А по оси М. Ну и, соответственно, раз это вектор, значит, все, что мы говорили про вектора, например, про модуль вектора, про обратный вектор и так далее, нулевой вектор, все это может здесь встретиться. В частности, обратный вектор у нас получится, если мы будем брать составляющую какого-то другого вектора, который что делает? Который лежит, падают следы его на те же самые вектора. Вот, например, вектор, вот этот вектор. Пускай это будет вектор. Какой, соответственно, это минус А, то есть минус АМ даст вектор. вектор какой-то Б. У него, опять, следы падают в те же точки АМ и БМ. Но теперь у него будет направление какое? Обратное. Значит, вот этот вектор будет со своей составляющей что? Составлять обратный вектор для вектора АМ. То есть составляющая вектора БМ на ось посем вектора b по семь будет обратной составляющей вектора a на ось m и так далее нулевой вектор это какой вектор будет когда вектор например c вектор c он что лежит на перпендикулярной прямой то есть вот эта прямая перпендикулярная оси тогда что перпендикуляр из первой точки и из последней падают в одну и ту же точку и составляющая вектора с на ось М будет нулевым вектором. И так далее. Теперь. Как мы... Получаем составляющую вектора, когда вектор нам задан аналитически и ось. Ну, их здесь уже нужно чуть большую математику применить. Вы можете это посмотреть в учебниках. Я покажу самый простой, один из простейших способов. Правда, он связан с проекцией вектора. Давайте мы представим, что нам дано. Значит, что вектор... А нам задан, но не столько вектор А нам нужен, сколько проекция вектора A на ось М. Я это объясню следующий. То есть, вот этот проекция вектора A на ось М дана. И нам задан единичный вектор оси м. То есть направление m. Я напомню. То есть орд оси м. Я напомню орд это что такое? Вот здесь я чуть выше выводил в прошлом фрагменте, по-моему. ORT это что? Единичный вектор заданного направления. То есть это вектор, модуль которого равен единице, то есть длина этого вектора равна единице, а направлен он так же, как направлена ось. То есть в нашем случае ORT OM будет вектор, модуль которого равен единице, и он направлен так же, как направлена ось M. Так вот, в этом случае... Составляющая вектора А на ось М будет иметь очень простой вид. Она будет равна проекции АМ умножить на единичный вектор оси. Осталось только понять, что такое проекция. Ну и для этого давайте мы закончим наше ознакомление с действиями, с векторами и выучим все-таки, что такое проекция вектора. То есть, что за действие проецирования вектора на ось. Вектора на ось, итак, нам дан вектор А и ось ОМ надо найти проекцию вектора А на ось М. Обратите внимание, нам надо найти число, в отличие от предыдущей операции. Когда нам, нужно было определить, когда нам нужно было определить составляющую, нам надо было найти вектор, геометрическую фигуру. Здесь мы изначально ищем число. Хотя оно связано, как я уже сказал, оно достаточно тесно связано с этой геометрической фигурой. Сейчас мы увидим, в чем эта связь. Итак, вот этот вектор А. Вот эта ось М. М. Для того, чтобы найти проекцию вектора А на ось М, нужно выполнить два ряда действий. Первые действия связаны почти так же, как составляющее. То есть вы опускаете из первой и последней точки вектора, вы проводите перпендикуляры к оси ОМ до пересечения. Видите, повторяем то, что изучали в предыдущем действии. Но теперь вы берете не вектор АМБМ. Вы берете просто отрезок АМБМ. Причем вы из этой геометрической фигуры вы берете только длину этого отрезка. То есть сама фигура вам не нужна. Вам нужно число, связанное с этой фигурой. То есть длина этого отрезка. Итак, длина отрезка АМБМ это первая часть получения проекции вектора на ось. Вторая часть вот. вот вы закончили. Нашли это число. Но это число, собственно говоря, вы нашли... Сейчас вы нашли модуль вот этого вектора. Когда вы выполнили вот эту операцию. Вы нашли модуль составляющей вектора на ось. Но эта составляющая не является проекцией. Модуль этой составляющей не является проекцией. Вы присваиваете этому числу знак плюс или минус. То есть вот это первая часть. Вот это вторая часть. Вычисление чего? Проекции вектора на ось. Эти части независимы друг от друга. Когда вы ставите знак плюс, когда вы идете от первой точки к последней по направлению оси, по положительному направлению оси. То есть в данном случае вот, проекция вектора а на ось 7 будет положительным числом, потому что вы идете по этому отрезку от первой точки к последней по направлению оси. А вот в данном случае вектор b. Опять опускаем перпендикуляры. Опять получаем этот отрезок. Берем его длину. Но теперь мы его длину возьмем со знаком минус. Почему? Потому что мы идем от первой точки к последней. Против положительного направления оси. Значит плюс берется, когда вы идете по положительному направлению. И минус берется, когда вы идете что? против положительного направления. И вот в этом как раз-таки различия между операциями проецирования и определением составляющей вектор. То есть запомните, для операции проецирования вы кроме составляющей и ее модуля, вы должны еще независимо присвоить что, знак плюс или минус. И вот число, которое вы взяли, и будет называться Что? проекции вектора на ось. Вот это число, которое вы получили. И здесь, вот в этом правиле для составляющей, именно это число и фиксируется. Употребляется со своим знаком, повторюсь, плюс или минус. То есть, проекция вектора на ось может быть как положительным, так и отрицательным. Ну и, конечно, также она может быть каким? Нулевым числом. То есть, нулем. Теперь сразу закончим с правилами и запишем значит, все то же самое, если у нас дано аналитическая интерпретация. Чаще всего она дается в таком виде. Вот вектор А, вот угол между положительным направлением оси М и вектором А. Напомню сразу, что этот угол альфа между направлениями, то есть альфа, это угол между направлением, направ, двумя направлениями, вектором А и направлением оси ОМ. Он изменяется в диапазоне от 0 до π радиан, то есть до 180 градусов. Это не угол между двумя простыми прямыми, которые измеряются от 0 до 90, но об этом посмотрите. Чуть больше по геометрии Так вот, в этом случае проекция вектора А на ось М это модуль этого вектора умножить на косинус угла между ними. И для этого правила, и для этого определения косинуса существуют достаточно простые правила. Собственно говоря, модуль мы уже определяли. То есть, если вектор А задан координатами, то его модуль, напомню, у нас был задан. Вот здесь, вот среди определения вот так вычисляется вот этот модуль вектора А по его координатам Ах и В общем-то, точно так же просто определяются и направляющие косинусы. Тоже есть свои правила. Вы можете это легко посмотреть в любом учебнике по геометрии. Итак, вот все действия с векторами, которые нам нужны. Напомню, что же мы сейчас прошли. Это 4 определения. Что такое вектор, что такое модуль вектора, что такое обратный вектор и что такое нулевой вектор. И прошли вот эти 7 действий. Сложение, вычитание векторов, 3 вида умножения. Умножение вектора на число, умножение двух векторов скалярное, умножение двух векторов векторное разложение вектора на ось и проецирование вектора на ось. В следующем фрагменте я просто покажу кратко некоторые частные случаи и свойства этих действий. И мы закончим на этом ознакомление поверхностное с элементами векторной алгебры.